Магию рождает страх. Страх смерти. Он присущ всему живому. И чем больше страха, тем больше власти. Я съела червя. Друзья, в порядке. <гиблик> Ты открыла дверь, которую очень трудно закрыть. Надо было давно тебе все рассказать. Лжешь. Я все знаю, мама. Я поступила так, как меня учили. Зима пожирает осень, осень пожирает лето. Лето пожирает весну, а весна пожирает зиму. Что такое пахнет мужчиной? Нас называют говорящими с демонами. Потому что боятся. Ты была в моем сне разбиваешь мне сердце, Изи. Если они так верят в ад, я им его устрою. Нам нельзя к людям. Ты не понимаешь. Это не дар, Изи. Тогда зачем он нам? Я тебя не боюсь. А зря.